Вести санкции против всех. Чем мы заняты? Все, кто не смог там прижиться домой, домой. В России больше никого не увольняют. Мы платим всем, что у нас есть, за то, что с нами приключилось. Думаете, я смеюсь? Я плачу. Я плачу и плачу. Друзья, привет! Сегодня пятница, я начинаю супер-мега-классных новостей. Вы готовы? Итак, в России больше никого не увольняют. Минтрут и российские СМИ стали использовать слово «высвобождение». Это примерно как джанго «высвобожденный». Вас теперь не уволят, вы будете высвобождены ну Или освобождены, я не знаю. Ну, в общем, короче, смотрите, как они пишут. К высвобождению заявлено порядка 59 тысяч человек. Интерфакс, пожалуйста, высвобождение. Финмаркет, пожалуйста, высвобождение. Нету слова увольнения и сокращения. Ребят, все, теперь мы знаем, что просто для того, чтобы ну, не было так грустно, больно, обидно за потерю рабочих мест, мы теперь просто применяем в этом месте, где сокращение, увольнение, ликвидация и вообще полное это, мы применяем слово «высвобождены». Я, конечно, понимаю, что есть очень много грустных слов. Бедность, коррупция, все пропало, да, и очень много слов, и они как бы несут какой-то оттенок, ну, прям вот Хочется от них избавиться. А зачем избавляться? Давайте на их место поставим другое слово. Слово бедность заменим на высвобождены от процветающей жизни. Да мы все можем заменять теперь словом высвобождены. Санкции. Очень буднично уже звучит, правда? Каждый день какие-то санкции, но на этот раз очень большой пакет. Канада вводит санкции в отношении 160 членов Совета Федерации России заявил пример Трюдо. Вот так вот. Япония расширила санкции в отношении России. Вот так. В список включены еще 25 россиян, включая главу веб Игоря Шувалова, а также родственники российских чиновников и бизнесменов. Австралия вот недавно глинозем перестала поставлять русалу, да, а сегодня вот ввела санкции против 22 российских журналистов и сотрудников СМИ. В частности, ограничения ввели в отношении Маргариты Симонян, Тиграна Кеосайяна, блин, да? Правильно? Так, Ольги Скобеевой. Я не знаю, кто это такое, но, в общем, короче, смотрите, постоянно очень много людей, в отношении которых вводят санкции. Кто эти люди? Кто эти люди? Почему их в Австралии даже знают? Я не знаю, а в Австралии знают. В общем, мне предстоит узнать, если вы знаете, пишите мне в комментарии. Ребят, мы уже чемпионы мира по санкциям. Они все и прут, и прут, да. А когда люди кончатся, когда в отношении всех людей ведутся санкции, в принципе, есть еще такой подход, знаете, групповой. Ввести санкции против всех э, жителей, значит, России. Неважно, гражданин, не гражданин, против медведей, против лис, бобров, харьков. Чтобы даже этот, как его, который в зоопарке проснулся, против него тоже санкции были. Ну, ребят, ну это смех и грех. Ну, ребят, ну что это такое? Ну, в принципе, да, это беспрецедентное социальное давление да, всего мира, против россиян, да. И я тут бля, сижу, вот, бля, я не знаю, что делать. Каждый день я выхожу в эфир, каждый день я сижу, это, и хоть как-то мне надо пару раз хотя бы улыбнуться. Вот и улыбаемся. Думаете, я смеюсь? Я плачу. Я плачу и плачу мы платим всем, что у нас есть, за то, что с нами нахуй, приключили. Все сейчас критикуют Центральный банк, что они неправильно сделали, что резервы хранили за рубежом, и теперь, значит, за рубежом их цап-царап э, заморозили, экспроприировали и что-то там, да. ЦБ отвечает на эту критику. Хранить или потратить резервы внутри страны, это все равно, что не иметь никаких резервов. Вот так они и заявили. Да, и вообще на вопрос, можно ли было сделать что-нибудь, чтобы часть золотовалютных резервов в долларах и евро не заморозили, Центральный банк отвечает, такого способа нет. Безналичная валюта всегда отражается на корреспондентских счетах в иностранных банках и поэтому может быть заморожена. Да. Комментирую. Ну, во-первых, не все резервы были заморожены, Та валюта, резерв, которая вне страны хранится, ну, например, в китайских банках, она пока не заморожена. Это раз. Второе. Когда-то что-то пошло не так, и это что-то не так пошло от Горбачева, а потом и от Ельцина. На самом деле Россия стала участником бренто системы и которая, ну, вот она так устроена, да, что ты меняешь нефть, там, сырье, например, товары, которые производишь на доллары, а эти доллары отправляешь туда же, да? То есть, в общем-то, у тебя ничего нет. Это так называемый, ну, узаконенный грабеж третьих стран. Ну, вот так, так она устроена, понимаете? Поэтому, друзья мои, здесь не надо судачить и, и винить там Центральный банк на Биулину и так далее. Слушайте, да нет врагов, просто мы играем в некую систему, которая была. Мы можем ее перестроить, но платой за это будет большая катаклизма, практически вот война. Это раз. Второе есть очень много людей, которые говорят, что надо было тратить эти резервы или вкладывать их там, в инфраструктуру и так далее внутри страны. На самом деле, если вы посмотрите на Китай, который вложил за последние 20 лет в инфраструктуру, в железные дороги, в автомобильные дороги денег столько, сколько весь мир вкладывал последние 50 лет. Да, то представьте себе, что вот Китай и реализовал это. То есть, знаете, он и резервы хранит в западных банках и умудряется вкладывать огромные деньги на инфраструктуру. То есть представьте себе, что ты очень богатый человек, у тебя так много бабла, у тебя капитала везде, тогда ты и резервы по брентовудской системе хранишь, чтобы сделать юань конвертируемым, понятно? И ты вкладываешь инфраструктуру, то есть ты реализуешь все вещи, и это, и это, и, может, еще что-то. Поэтому, смотрите, бедные страны, те, которые постоянно ноют и говорят, куда эту б***чинку, вот, куда ее, сюда разместить, туда-туда. Да, слушай, куда не разместил, ну, как бы, сюда разместил, тут, сюда разместил, тут, на б***. Поэтому, ребят, надо построить все заново, снова, так, чтобы мы были сильно неуязвимы, чтобы мы обладали антихрупкостью. Когда х**? Хер... Может, это и хорошо, что когда твоя задница касается раскаленной сковородки, ты же не можешь на ней больше сидеть, пролежни свои, так сказать, вот, прохлаждать. Все, ты взмываешь, как ракета. Элон Маск говорит, это кто полетел? А это старший, он наконец оторвал свою задницу и перестал баксы-доллары, которые выменивал на сырье, отправлять туда же сложите в резервы, я когда-то приеду на ваш английский альбион. Он начал на эти баксы-доллары строить, школы, больницы и так далее, и, не построил город. Волшебник изумрудного города, назвали его потом. Но все началось с того, что его жопа -аска оказалась на раскаленной сковороде. Минэкономики поддержала законопроект Минфина о цифровой валюте, а? криптовалюта потихонечку проникает в нашу жизнь. Документ дает определение понятию цифровая валюта, признает криптовалюты имуществом, Понятно? Если криптовалюта имущество, значит его могут что? Конфисковать. Ха! Документик очень хитрый. Этот закон обязывает неквалифицированных инвесторов проходить онлайн-тестирование для покупки криптовалют на сумму свыше 50 тысяч, но не более 600 тысяч рублей. Это Здесь у меня два вопроса. Как будет проходить это онлайн тестирование? На ковид я знаю как, в нос засовывают какие-то палки и очень неприятно, да, а здесь тоже будут что-то засовывать? Или это чисто в онлайне тебе будут какие-то там вопросы задавать, какой-то тест, ты ответил и типа все, формально. Это первый вопрос. Как, кстати, думаете? Напишите мне. И второй вопрос. Почему сумма-то ограничена, да? от 50 тысяч до 600 тысяч рублей. Насколько я знаю, в крипте сейчас такие движения, миллионы долларов люди туда-сюда переводят, так, то есть их не будут, значит, тестировать, а будут тестировать только тех, у кого меньше суммы. Ну, реально, не понял пока этого. Буду разбираться, буду держать вас в курсе. В общем, пишите, что может вы что-то поняли, тогда вот объясняйте мне и всем нам. Российские биржи сохранят листинг ценных бумаг иностранных компаний российского происхождения в случае их делистинга на зарубежных площадках. Сложно понять, но я сейчас все поясню. Например, Яндекс и Тинькофф. Это компании, вы знаете, что они не российские, они иностранные, но они российского происхождения, да? и размещены они были значит, в Лондоне или в Нью-Йорке. Так вот, в случае снятия их с торгов в Лондоне и Нью-Йорке, а их сняли уже, да? то российские биржи сохранят листинг этих бумаг, ну, как, как если бы вот они продолжали вот торговаться. Поэтому, если у вас есть, соответственно, какие-то Яндекс акции или Тинькоф акции, не переживайте, торговля Яндекс акциями и Тинькоф акциями будет продолжена на российских биржах. Вот так вот. Иностранные компании российского происхождения, ну, в общем-то, видите, они возвращаются домой, домой, все домой, ребят. Те, кто не смог там прижиться домой. Мне кажется, это своевременное правильное решение и это хоть что-то. В нашем бурном веке, когда остается мало чего, да, хоть что-то. Поэтому те, у кого Яндекс акции и Тинькофф акции, ребята, не волнуйтесь, будем торговать эти бумаги на российских биржах теперь. Что ты тут делаешь? Я скоро с ней буду говорить уже, я не знаю. Подождите, <с1> <сосил> а что а а она не растет? Че она только уменьшается? <сосил> это знак, что ли, какой <сосил> <сил> <сил> Друзья, не все посылают России нахрен и это радует. Западные ученые выступили с открытым письмом, в котором говорится о желании продолжить сотрудничество с российскими коллегами и обмениваться идеями, чтобы вместе построить лучший мир. И вот в частности, что они пишут. Это важно, это важно. Мы узнали, что российские СМИ утверждают, что мы на Западе хотим, чтобы Россия стала слаборазвитой страной третьего мира. Это неправда. В 21 веке величие страны измеряется ее способностью мобилизовать человеческий интеллект для решения проблем человечества. В этом смысле мы видим Россию как одну из великих держав с высокообразованным населением, университетами мирового уровня, лидеры в области научных исследований, искусства и литературы. Вот так и сказано в письме. И знаете, у меня всегда вот такие вот новости, хоть их мало, но они являются для меня какими-то, знаете, опорными. Это та история, которая позволяет мне опираться на то идеальное будущее, которое мы все вместе будем строить. Побольше бы таких новостей я буду находить специально такие новости, и вкраплять их в мои не очень веселые новости от Игоря Рыбакова. В Симфероболе жители заметили на полках в Ашане записку о том, что МЕТА признана экстремистской организацией. На полке записка. Там что, интернет отключен? Документ, судя по всему, состав администрации супермаркета. Если кто-то заметит на товарных значки инстаграма <смех> и фейсбука, то это исключительно в целях информирования наличия аккаунтов, а не ради экстремистской пропаганды. <смех> в общем психоз, психоз просто идет, это ужас. В общем, ребят, вы знаете, что у нас много бдительных граждан, которые могут сообщить, куда надо, что вы используете значок, значит, экстремистских организаций. Это раз. Второе. У кого-то, у производителей, у малых предпринимателей были значки Instagram, Facebook на своих вот упаковках. Этих упаковок сделано много, значит, бирок сделано много. Им что сейчас? Заклеивать эти упаковки и так далее. Вот что ты на это скажешь? Поэтому бизнес уже обратился в прокуратуру, вот как быть с этим казусом. Ну что, может реально? Всю упаковку изничтожить, где эти инстаграм-значочки и так далее, и новую произвести. Но ну, это колоссальные затраты и издержки. Ну, реально. Поэтому давайте, все, кто занят бдительностью и осмотрительностью, ребят, давайте без фанатизма относиться, иначе мы называется отпилим сук, на котором сидим, и упадем. Так начинался 1937 год. Так начинаются ревущие двадцатые, которые уже будут вписаны в историю мы все с вами, исторические персонажи, нас будут изучать, как эти люди выискивали значки экстремистских организаций и изничтожали их, бросали в костры, сжигали эту упаковку. Это просто какой-то. Чем мы заняты? Чем мы заняты? Вместо школ, больниц, дорог, мы заняты вот этой. Друзья, не призываю вас подписываться на Мои аккаунты экстремистских организаций Facebook Instagram. Не призываю, да? Призываю вас подписываться на мои резервные каналы в Telegram, в Яндекс.Дзен, в YouTube, ВК. Призываю. Так что подписывайтесь, чтобы гарантировать себя на процветание. И давайте давайте вместе размножать хорошего, чтобы хорошего стало больше, чтобы плохому места просто не осталось уже. Я в огне.